Я не верю, что такое возможно. Признайся, ты работаешь не один. Где ты успел нанять 100 человек? Интересно. Приветствую всех любителей видеоигр. Так, сразу хотел, наверное, показать, пока не забыл, вот здесь вот квест появился, когда я вот души собирал, собирал, я их еще не отдавал, только собирал. Здесь появился доп. квест, и я думаю, мы на него точно сейчас пойдем. После этого допквеста у нас еще вот этот допквест есть. Да, это уже, это уже надолго. Так что сначала сразу. Да, тихо -то. Так, а где Ага. Поехали сразу сюда. Это практически наши истоки. Это практически самое начало. Я ведь почти сюжетку практически вообще не, не выполняю. не допки, допки, допки везде их сыпят. Наверняка О, телефон. Это телефон. еще может быть Эрика, но вряд ли туда можно вас отправить. Скорее всего, она пошла переубеждать своего отца. Это значит, ее больше нет. Вряд ли она выжила. А значит, искать ее дальше нет смысла. Спасибо, что мне помогали. Я перед вами в долгу. Ладно. Я так понимаю, переубеждать тебя бесполезно. Но есть как минимум еще одно место, куда стоило бы сходить. Мы перезвоним, как вернемся. Кейкей. Вешай трубку, Агитов. Я покажу, куда идти. Опа. Так, подождите. После конца три. То есть, а почему она должна была умереть встреча с отцом? Я думаю, нам об этом хоть как-нибудь расскажут в целом. Хотя бы чуть-чуть. Да. Это бы не помешало, если честно. Так. А -а -а. Это здесь. И тут след ее души. Здесь она сказала мне, что хочет научиться сражаться. Так, а куда? А я думал, почему не могу двигаться? А я, оказывается, не могу никуда, это самое. От коробки идет какой-то очень нетипичный запах. Ух ты. Так, давайте посмотрим, куда она пошла. Сейчас мы это дело немножко ускорим, да? Понятно, не ускорим из-за того, что здесь ее начальная душа. Ух ты, а сколько здесь пацанов-то появлялось? Вы посмотрите, сколько ребят. Опа, так вот что за подсказка кошки-то была Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас мы вернемся Все-таки животные могут нам подсказывать Просто глянулся, решил Рад познакомиться человек, я потерял своих друзей Вот решил спрятаться в надежде, что кто-то из них пробежит мимо Хотя, наверное, зря превратился в Дорому Так вот, как ты быстро меня нашел Я уже 11 нашел Ну, за это дают всякие эмоции, и, В общем, по мелочи всякую фигню Так, не понял. Ага, где-то здесь нас ждут неприятности. Но это пока пофиг. Я просто решил их забрать, потому что потом я явно про них забуду. Так, она пошла на площадку. М -м, не понял. Можно мне где-нибудь подлететь, чтобы я мог спокойно туда это сам? попасть и пришли Оп. да на этом самом месте учил я учил ее куваться ага он дерево стоит так она пошла внутрь хорошо а нам как туда Кажется, попасть она хочет что-то сказать а можно да все-таки я думал, у нас что-то не пускают не пускают я бы по... сейчас ее воспоминаниях без понятия сейчас узнаем да так тут уже еда лежит и это напрягает так это что-то лежит брелок наверное эрика выронила надо показать Ринко. на да, это брелок ну, я в принципе не удивлен Так, эти уже посильнее сильнее в целом. Так, я понял. Хилка. Хилку надо сразу выпалить. Тихо, тихо, тихо. Ты что такое резкое? Ты что? Ой, ой, ой, ой. Да-да-да, я понимаю. Способности просто не бесконечные, понимаешь? Да, с этим разобрались. Сейчас нас сразу, да, сюда выкину? А, а в дверь все-таки Так, ничего, где пополнить бы что-то смог нету Жизни, в принципе, целая. Надо, кстати, не, не забывать все-таки про ульту Когда их прям вообще много Ульта штука полезная Можно огнем фигарить без остановки Я тут где-то душ видел, пока летал Но вообще можно было бы Дерево, это самое Спасти, да, Я, наверное, думаю А то ведь потом про него забуду я как бы в моем репертуаре. Так, ага Вот сюда, потом вот так ага. Тут прям такая опасная Течка ходит Так, один призрак точно будет украден а До второго не дотягиваюсь Тихо, тихо, тихо, тихо Ты не смотри... Ты бы не смотрел на меня. Ага. Понятно. Я понял. Ой, на одну больше сделал. Ну ладно, Это а у меня способности. Ты не так много осталось. Но шопки И... Вот так. Решил быстренько, блин, души собрать. Ну, конечно, какие тут быстренько. Тут только долгенько. долгенько. Долго-долго и очень долго. Так, вот так тоже делаем. Отлично. О, это тоже надо сразу собрать. Да-да-да, Ринка, я иду, да-да-да. Ничего она звонит, а не мы. Ну как, получилось что-нибудь узнать? Мы нашли какой-то брелок с кошкой. Узнаешь? Это я его ей подарила. Ого! В нем есть устройство, реагирующее на эфир. Она сказала, что где-то потеряла его. Мы тогда из-за него поругались. Где вы его нашли? Однажды она пришла ко мне с просьбой. Хотела, чтобы я научил ее драться. Я нашел место, где мы могли бы тренироваться. Там этот брелок и лежал. Наверное, выпал во время тренировки. Она Купил на стол будет, поэтому мне не говорила. Я не мог отказать Ей очень хотелось сражаться вместе с нами И ее отец тут был ни при чем Она просто не хотела сидеть сложа руки Ах, какая же я дура Мне даже в голову это не приходило Как же я ошиблась Так, и все Ринка Ринка Чей это голос? Эрика, я просто хотела сказать, что ты ни в чем не виновата. Ты мне всегда помогала, поддерживала меня. Спасибо. Эрика, ты что, это я должна тебя благодарить? А, это все, да? Это конец. Похоже, они во всем разобрались. Они были лучшими подругами. Такое не забывается даже после смерти. Ну это прям конец-конец. Ничего себе, сколько людей. Всё. Так, допка выполнена, хорошо. Появится ли еще одна неизвестно, получается, это либо уже прям конец-конец совсем, либо еще одна появится. Так, нам достоит да и нам сюда на самый край, кстати. Ну давай мне это самое. А можно? А? Не хотел, блин, наводиться Чтобы быстрый переход сделал А то так гулять очень долго Ой, я пометить забыл квест, куда бежать И оп Отлично Так, нам вообще в другую сторону Да, может и дух пособираю потихонечку Ага Ух ты А, это Сакура Я тут духу вижу нам все равно спускаться в любом случае Потому что это самое Мы там так не пройдем через эту дорогу Так, чисто Слышишь, засеки, Вараси? Она должна быть где-то в доме Нужно ее только найти А, так у нас есть пометка Где она может находиться Но сначала мы сделаем вот так А, у, -у, -у Вот этих пацанов я вообще не люблю Кажется, Ой, вот эту тоже... От дома, где ее затих. Да, на это, в принципе, пока что пофиг. У меня немножко другое задание. Чего там зажать? О. Еще призраки. Так, ну, стой особо я а пока не очень на самом деле видится. Так, Хочу сколько у меня стрел? Ноль. Логично. Теперь вообще не хочу видеть. Ну, тут магазин на углу есть. Поэтому... Стоп. А где мой квест? А мой квест там. А магазин на углу здесь. А квест там. Ну, он сначала в магазин, потом в квест. Вот Мы такая мышечка здесь играет. Так. Кончается только стрелы. Блин, 20 стрел, то в принципе много, но я их так расходую, что прям... А мне ты случайно ничего не купишь? Что прям Спи вообще... жесть. Как-то ничего ему не надо, ему надо. Так, я сюда могу... А это хорошо, что могу, потому что... Краюшку Так, немножко поспокойнее Ох, сейчас здесь будет битва Лепестки красного цвета Дерево осквернено Ух, ну я готов Я с какой стороны, ух ты Так, хиллера сразу выносим Отлично Так, тут еще... Ух ты, блядь. Как там мульту использовать? Ага. Ой, не то достал. Ну, получил ухом для начала. А, возьми огонь, пожалуйста. На. Получай. Получай. Минус. Да и тоже сгори, пожалуйста, сразу. Так будет проще. Где, где, где? Ух ты, ух ты. Нормально. У меня хотя бы как минимум повышенный урон, и это уже хорошо. Отлично. Минус. Пока ульта не кончилась, нужно быстро с ними расправляться. Все? Все. Супер, ты прям вообще красота. Остается только очистить сакуру. Да-да-да, я не против. О, сразу все мои способности обратно пополнились никаких проблем сейчас тут все расцветет красиво будет красоты не сезона полюбоваться сакурой всегда хорошо там да, в принципе да надо про... привести сюда мари ты не только сюда может Цел... столько мест нашли с этими сакры так а все да а все у нас допки кончились так, у нас есть стрелы. Иди сюда, сразу тебе говорю. Иди, иди, иди. иди. Давай, давай, давай, давай. давай. А, отлично, сейчас сразу от, от общей толпы просто избавимся. Так, минус один, минус два. Отлично. Ой, там в беленьком костюмчике бежит. Ты думал, я тебя не увижу. А под большой будет проблематичнее избавиться, который дерево охраняет. О, она. Так. А, а тех-то пацанов мне в принципе пофиг. Так, давайте, наверное, высоко. Где она там? А, вижу. Главное в дерево бы не попасть. и попробовать попасть. Промахнулся. Я ее в голову-то плохо вижу. Ну, ладно, можно в тело, в принципе, стрелять. тарати -та Вижу. О, в голову засадил. Ух, не понравилось ей, наверное. Ой, увидела. Ой, увидела. Ну, ничего страшного. Так, где то там? ой тихо а еще одну в голову порцию еще одна все труп отлично так теперь Идём сюда зачем да мне мешает сердце-то? Не понял. Спроб... Не понял. Блин, а его уже видно? Такое дерево большое. Всего три духа. Надеюсь, мужик маски напрягся. Еще как. Может больше плена освободили Конечно напрягся Так, ну все, теперь только остается по сюжету идти Все допки-то закончились Опа, а, ну это только если деньги искать У меня с деньгами нет проблем С Проблемы только в духах Ой, а я дурак? Я дурак, ну ладно надо было просто к нему быстро подбежать, да это самое, до да, сзади атаковать и все. А где наш квест, собственно? О! Уф! Собственно, проще будет, это самое, а, собственно, будет проще сделать вот так. Я-то думал, почему-то, что он не так далеко, а он что-то нифига себе. Удивительно, удивительно. Так, да, теперь нам сюда... Ладно, 70 метров, не 400, не 500. Так, и он находится. А, я вспомнил. Опа. Сейчас придем туда, нас там уже кто-нибудь ждет. Это будет так комично. Mm -hmm. Так, чистый, на всякий случай. Стоп, что? 100 метров? А, точно, я вспомнил. Мы ж тут в этом самом. Тихоря тут сражались. Меня все равно нагнетает какую-то эту самую ауру, такую страшненькую. Обстановка прям такая в целом. Если а сейчас бы сейчас кто-нибудь такой «Ва и вылетел на меня, я бы в шоке был. Блин, как хорошо, что дверь так открылась. Если бы он рукой, я бы сразу понял, что все, пиши пропало. Так, у нас есть 18, давайте сразу передадим. Я не знаю, что нас там сейчас ждет в дальнейшем, поэтому надо передать. Мне больше интересно, есть ли здесь в этой игре точка невозврата в целом. И... Блять, вот надо было, я забыл взять паску. Ты отдаешь мне контроль и смотришь со стороны. А я чиню байк. Ладно. А потом такая не вернуться тело бродишка. <свист> да, надо было снять эту дурацкую маску. <свист> не, это конечно прикольно, что вот эти маски это все видно. Мон можно ехать. Подожди, подожди Мы уже. направляемся прямо в логово врага. Ты готов? Такое ощущение, как будто это и есть сейчас точка невозврата. Так, вещи. А -а -а, костюм. Давай-ка вот так. О, у нас тут есть разные костюмчики классные. О, официально. Спарти... Блин, на Рассака похоже, этот значок. Но это всего лишь лепесток сакуна. Блин, ну... В целом из предметов тут, ну, такое себе... Ну ладно пусть остается классика фиг с ним больше так в принципе ничего такого нет чужак талисманы которыми я не пользуюсь Четки огня воды и шквала а ну это все три чертки талисманов: сытости самообороны детектива заметки кике на расстоянии 200 метров обнаружение призраков тоже 200 метров четки забери в 2 раза больше маяка и желтых эфирных кристаллов четки лучника ну да, в принципе, все. Если эта точка невозврата, это, конечно... Причем, надо сохраниться, если эта точка невозврата, потому что это самое. Может быть, для другой концовки нужно будет больше душ собрать. Если... А, вот, вы готовы. Если у вас остались незаконченные дела, все бы можно будет вернуться с помощью быстрого помещения. Но следующее побочное задание будет недоступно после конца, после конца 2 и после конца 3. Смотрите, я их прошел. Первые после конца, после конца 2 и после конца 3. Я их прошел. Но, значит, если у вас остались на таком мы можем быть вернуться с помощью в быстрого перемещения. Но следующие побочные задания будут недоступны. Все, мы их выполнили, да? Да, подожди. Подожди. Я знаю, что мне виднее. Где этот квест был после конца? После конца. После конца 3. Да, я их все выполнил. Значит, все оставшиеся квесты, как я понимаю, будут доступны кстати, что самое смешное после конца 1 и после конца 2 и, а, и после конца 2 она где-то здесь они все очень достаточно близко друг к другу если я правильно понимаю а, нет, вторая, по-моему, где-то в парке была в каком-то а третья очень близко к первой то есть начало конца если ты Но... думаешь, что не готов, торопиться нет смысла я думаю, Лучше что я перебей, готов Да, все правильно Но я собрал сколько духов? Я собрал 64% Ну, в принципе, я думаю, мне этого хватит О, хо -хо -хо -хо -хо -хо. Так, шквал порыв. Ну, во-первых, надо вот это прокачать Ну, давай, давай, прокачиваем способность. И, -и, -и, -и, -и, -и, И До 5 метров А, я понял, то есть это когда усиленно Ну-ка, 9 метров как выглядит Вот, зарядил А, нифига себе у нее полоска большая Давайте, ладно, прокачаем Нам, в принципе, все равно Это надо прокачивать в любом случае Очки сейчас, кстати, закончится. И снаряжение качать ничего не вижу смысла, потому что лук у меня на максимум, талисманы мне в принципе пофиг. На еду, ну и на еду мне в принципе тоже пофиг. Ну, так уж и быть, чтобы больше экземпляров с собой носить. Все, в принципе все кончилось. А, вот что я хотел прокачать, я-то думаю, что-то я забыл. Вот эту штучку я хотел прокачать, и вот эту штучку точно стопуду. Ну ладно. В принципе, пофиг. А, ну еще, кстати, вот эта вот штука полезная была бы. Я тоже что-то не подумал. Ну ладно. Ну что? Сейчас, я сохранюсь, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сохранение. Новое сохранение. Если просто нельзя будет вообще никак вернуться в целом. Это просто, как я понимаю, все. Конец. Сейчас будет концовка-концовка. Ну посмотрим, как у концов. Здание выполнено. Черная башня. Битва с боссом какая-нибудь, я не знаю. Ух. По-моему, он изменился как. Ну все, погнали. Погнали. Да либо поуправлять немножко, я не знаю, по прямой поездить Ну, включай. О, такое поле появилось. Да ну. Такая фигня. Немножко замудрено, конечно. Кат-сцена классная. Хочу бы было бы не просто поле. Нихуя, полубайка сразу. чай Гони, А им да пофиг в этом тумане. Ты же теперь далеко чуть покататься, я не знаю там. Туда! Я понимаю, что в таком городе будет сложно в целом да, этим заниматься, но все равно. У -у, как все, да, мы умрем в этом тумане. А, мы добрались. Ну что, все? Еще нет, беги! А вот сейчас нам дадут побегать. Голова пятая. Разрыв. блин, и на самом деле. Стой, стой, стой, стой. стой. Раздал момент истины. Беги. Куда бежать? Мы не, О, не уйдем отсюда. Я понял. Карты у нас нет. у -ху -ху -ху. Как это опасно выглядит. Ну, поехали, поехали. Так, 55, 10, 21. Блин, ну на самом деле надо было еще этих пособирать. Как их зовут-то? О, mm. oh, сто стату... ты... Oh. О! Скажите, что это отс... Нет, это не отс. Это явно не отс. Блин, а жаль Типа сколько я собрал этих самых? Хотя, может быть, сколько в общем я собрал статуи Это уже ближе на правду похоже. Ну, то есть, типа, не обязательно что они зеленые, а просто те, кто в капюшончиках, те я собрал. Ну, тогда это ближе к реальности похоже. Так как? Они все за меня. Спасибо, пацаны. Спасибо, пацаны. Я буду стараться. Ну, вы заметили, кстати, все статуи мужские были. Я только сейчас об этом понял. И я такой ушлый, пришел в такой важный момент собирать еду, бабки. Я такой молодец. Так, а нам куда? Нам туда. сюда. Куда смотреть? Подожди. О, привет. Значит, ты все-таки здесь застряла. А это она что Билли, я так никому и не успела помочь вы дали мне возможность исправить свою ошибку и уходишь как и все остальные здесь меня больше ничто не держит жалко на Простите, самом деле что меня не будет рядом когда все это закончится телефон ничего страшного Оказывается, даже когда становишься призраком, сложно поверить, что есть загробный мир. Если бы он существовал, никто бы не боялся умирать. а, -а, -а. Да. Прощайте. Радуйтесь жизни. Спасибо. Протяни ей руку, блин. Обидно. У нее, кстати, тапочки немножко странные вывезли. Я в такой трагичный момент беру про тапочки. Идем, напарник. Так, ну в принципе, в принципе, она ни о чем не жалеет. Черновик сообщил, да все, я виноват и простите меня, пожалуйста. О, если я все правильно понял, Римка не могла покинуть наш мир из-за Эрики. Мы помогли ей избавиться от сожаления и уйти спокойно. Оо, будет то же самое. Скорее всего. Вот это обидно на самом деле. Блин, то есть она в принципе думала, как я понимаю, что она виновата в том, что Эрика погиб. Да, что это вообще все началось за нее в целом. Она искушению, там бла-бла-бла. Все такое. Я не могу не осматривать этот мир, особенно когда мне что-то предлагают. Единственное жалко, что здесь, в принципе, знаете, вообще никак непонятно, где я нахожусь. Да, я вот где-то тут за чертой, где-то за чертой. Но, в принципе, я могу, да, в любой момент телепортнуться. Я понял, да. И бросить эту миссию... Блин, я не знаю, насколько тяжелой будет битва. А, зря я сюда подошел. Я хотел еще немножко смахнуть. Ялл, нахуевший дядька? О, привет. Сейчас, здесь поудобнее. Ты говорил, он хочет оживить родных? Ты сам слышал. Он считает, что тело просто обертка для души. Всего лишь пешка. А -а -а. Нам с ней точно драться нужно? Да. Она у нас на пути. Уберем ее. А, это тело Ринка, по-моему, да? Ух ты, а куда это у нас заслал? Это как, знаете, Ты как... Ух ты, твою мать! Твою мать! Нападай! Да когда? Куда ей стрелять? А, все, понял, в рот. Ты заботишься об не надо меня благодарить. Я просто хочу, чтобы ты жила. Вот это битва. Куда? Куда? Куда? Ебать, прыгай, прыгай. Видимо, это она, ее... Блять, надо было полет включить. Ну ладно. Тихо, тихо. Вот это, вот это я понимаю. Файт. Вот это файт. Опа спала свою, открой шире. Ух ты Попала, попала, попала, кушаем Кушаем, кушаем, ой, сюда нельзя вставать Сюда нельзя вставать Очень много интересной информации Я, блядь, пропускаю, конечно Но нас, кстати, атака здесь 10% За то, что я еду вкусную ем Я, кстати, скоро ей рот порву Вот сейчас будет очень опасная атака Оп, понятно Понятно но получал пиздян, я понял Ух ты, блядь Вот это было страшно Да, блядь А, все, отлично по <ти attitudes> максимуму забили Чего? Чего? Ты что, блядь? Ты что за вторая волна? Я не понял И ничего, и, и ничего. И не понял. Нам что, просто уклоняться сейчас? Блять, там надо короткие прыжки делать. Я не могу иду использовать. А, тихо. Теперь могу. Я не понял, как с ней сражаться? А, я увидел, все, я увидел. Надо ждать, когда она подымется. Подымайся, блять. Да, блядь. Тихо. Прожок. Так, так как я стал... понял, он ее убил. Он не ей Тух ты, блядь. Да, да что ж так быстро-то? Я же прыгаю. Отлично. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ядро, ядро, ядро. А я его даже не увидел, изначально, значит, я думаю, что это! А ну, оказывается, там спрятался от нас. А, нам факт в конце показал. Я это прям четко видел. Это видел. И все видели? Замазать что ли Шучу. Ну история интересная, так, блин, во время битвы еще показывают. Хотел бы я знать. Наши истории. Кто знает? Мне ее не то чтобы жалко, но она и так настрадалась. О, хоть тело наконец-то очищено. Он в карман убрал. Зачем? Можно просто сломать? Или на память. Ну, типа, потом пригодится. Я не успокоюсь, пока в городе не останется о, никого из о. этой семьи. Так что мне еще рано думать о загробной жизни. Вот мне это кажется, правильно. Мне кажется, мы похожи. Ты тоже делаешь все ради семьи. Им с тобой повезло. Наверное. Блин, теперь бегать способность. а вот обратно можем уже не выйти. Подготовься как следует. Вот это ты правильно сказал. Вот это ты правильно сказал. Так... Так, так, так. Блин, времени осталось не так уж и много. Но поесть надо все с собой взять обязательно. Поесть, способность. А что тут подготавливаться-то? Ладно, у меня тут огонька 10. 34 зеленый. Еще неизвестно, сколько я это самое. Там проведу времени. Там же и, наверное, подниматься надо будет долго достаточно. Я больше, чем уверен. На крышу, да? Я прям уверен, что там, чтобы наверх подняться, придется там посражаться с одними, с другими, с третьими. О! А ты это вовремя? А еды у меня... А, это талисманы. Как ты здесь хорошо стоишь! О, Спасибо, кисонька. Немного. Спасибо. Ну, пойдем, ладно. Че томить-то? Пути назад не будет. Идем. Пути назад уже не будем план да, не верится что это сейчас все скоро походу the end отсюда что тоже все исчезли думаю нам надо на верхние этажи пойдем понятно что нам надо на верхние этажи я могу использовать не могу жалко блять как ты меня напугал Придите Ну и что ты нам скажи и вы обретете спасение ко мне. и вы не будете бояться потерь. Притихнуть. Акито, помоги мне. А? Придите ко мне, и вы найдете. Мари, что ты говоришь? Придите же! Придите! Придите! придите, придите, придите а Ах ты, блядь, как нас ведут-то, интересно! А -то, я знаю, тебе равно Ты беспокоишься только о себе. Как всегда. Ты просто боишься. Тебе страшно, что я умру из-за тебя. Что такое? Со мной кто-то говорил, как будто Мари. Да не, да Мари, Мари такого не скажет. Пытаются запудрить тебе мозги. Эй, что с тобой? Акито, очисти Аки? сразу. Такое ощущение, вот он теряет веру в себя, знаете? Ну, то есть слышит слова сестры и, и теряет реально веру Дуже в себя. Так О, я же говорю: Ему же только этого и надо. Нет, это неправда. Акито, возьми себя в руки! Сейчас мы узнаем. Прикиньте, если он уже взял ее тело под контроль. И все, и спасти сестру уже не вариант. А может быть я духов слишком мало спас. Фига сколько народу в лифте было. А, да, так все просто, в самый верх. Хорошо, блин, у меня ульта Помнишь, не готов. Я ты сказал, что моей семье повезло со мной? На самом деле никому со мной не повезло. Раньше мне казалось, что забота о семье заключается в том, чтобы защищать город от преступников. Я работал с утра до ночи, дома почти не бывал. Мы стали словно чужими друг другу. В последнее время, даже когда я дарил сыну игрушку, он и спасибо мне не говорил. И спортивные машины перестали его интересовать. Кей-кей. Okay, okay. Но знаешь, я готов принять этот бой. Я буду защищать их до самого конца. Прагично. Но это на самом деле бывает Мари! такое достаточно частое явление. Моя пешка не сумела даже выиграть время. Ты урод. Гибель тела явление естественное. Лишь высвободив душу из бренной оболочки, мы обретаем истинное я. Можешь верить в любую чушь, дело твое. Но ни в чем не повинных людей! Оставь покоя! Люди боятся признать правду, узрев ее. Впрочем, скоро и ты, наконец, осознаешь всю бессмысленность смертных телесных сосудов. Не смей ее трогать! Я собрал столько душ, сколько нужно. С их помощью я разрушу завесу между жизнью и смертью. Интересно, если бы я освободил хотя бы процентов 80, ну допустим, или 100 даже. сестра поможет мне построить новую эпоху. Да ну что это? Только тронь Когда спадет завеса, этот мир возродится вновь. Тогда я построю новый рай, пусть и скромный. В этом раю души моей жены и моей дочери будут сиять вечно! Черт, азбула! О, мне пришла в голову прекрасная мысль. Для этой девочки я тоже построю рай. Редко можно встретить душу, чья воля так сильна. Может, она и возглавит новый мир, новой эпохи, новую Марию. Эд, Еву евангелие что ли не понял хватит нести этот бред ты же безумен думаешь а у нее ты спросил ты правда уверен что ее душа хочет обратно в тюрьму я Твоя сестра лежит в бинтах, только представь, каково ей. Оставшись в этом теле, она лишь продлит свои муки. Неизвестно, чем он занимается. Понять. Но в целом. Эй, не он слушай прав. эту чушь! Убьем его, иначе миру конец! Акито, приди в себя! Час пробил. Мир стоит Ой. на грани Грядет рассвет новой эпохи. Народ вот это мы все равно открыть не можем. А, треснуло. Ждать уже недолго. Скоро моя мечта станет явью. Поймал я его ручки. Подъем, за ним! Мари, а что ты хочешь? Не поддавайся, вставай, а! ну! Поднимайся, а! или я сваливаю! А. <Слышленный> Да что с тобой такое, Акито? его души. Ну, понятно, да. И без тебя справлюсь. Сам себе жопу надеру. И Стас. не вздумай мне мешать, Акито. Боишься, да? Вдруг она против. Вдруг окажется, что ты все время старался зря. Ты боишься узнать правду. Много ты знаешь. Мало. Я не знал даже, о чем думали мои родные. Так что иди и узнавай сам. Вот, вот это верные слова. Кей, okay, кей. Okay. Я пойду до конца. Ты со мной? И его тело. А да. что с ним не так? Идем. Че с этим телом Пока не так я ее не спрошу, я как... не умру. Че она себя ведет так, как, блять, непонятно, что я... О, я вспомнил что это за хуй. Эх, -э -э. ну иди сюда, э, толстенька. Мне огня много на тебя если еще. Типа, это самое. Я всю жизнь не заборюсь. Каждую минуту, каждую секунду. Я стараюсь. Я все свои силы на это трачу. Почему? Никто этого не замечает. Даже моя семья. Ну и что? Да, надо блок не забывать. Ставить? Не, я не позволю себя так унижать. Я преподам ему урок. Не хотелось бы нам придется. Это было просто. Я один. Меня а, понятно. Уйта. А Уйта. Да. Есть... Да, ты прав. Ух ты, блядь. Ой, я думал, что я уклонился, если честно. Так. Так. Оп, прыжочек. Да, все так просто не сработает теперь. На самом деле, мне надо там забрать эти самые. Ага. Ага. Ага. А, блядь! Так, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Так, они эту штуку не пробьют, да? Как я понимаю, плядь. Ага, ага. А сейчас посложнее из-за того, что у меня. Да ты, сука. Так, куда, куда? Понятно, да? Ешь. Блин, а вот к тем не могу подобраться. А не могу. Теперь могу, по крайней мере. Ага. Ох ты, блядь! Сейчас вытянет, да? Как, что делать? Понятно, ладно, я понял. Моё. Блять. Ладно. Да ты суп. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Так, я успел хотя бы поесть. Уже хорошо. Давай, беги сюда, блядь. Сосать. Опять херушки. О, моё, да? На этот раз как? Заберу беру вот так вот ну хоть более-менее восстанавливать способность уже спасибо я заберу А, подожди, как это он его забрал, если он его не забрал? Не думал, что когда-нибудь сам себя прикончил. А, это он okay, okay. его телом. Ну ладно. Ух, ну что поделать Идем. Нас ждет путешествие в бездну. Таким одинаковым костюмчиком. Вперед. Надо было мне переодеться, если честно. Опа, схватился. А почему я так не мог? Не понял, блядь. Не-не-не, я реально не понял. Почему я так не мог? Что-то это самое. Глава 6 узы. А я думаю, кстати, я на этом заканчиваем. Прикиньте, все На самом интересном месте. Ну, после кат-сцены. Ну, супергеройское приземление. Где вы такое еще увидите? Правильно, в кино. И у меня на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. О, какое-то здесь видение. Ну, такое все, если честно. Мне не нравится, как здесь все видно, но... но это все. О, максимальный уровень жизней. Мы получили новую ки Не понял. Ну ладно. Так что спасибо, ребяшки, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.